Добрый день дорогие друзья с вами Марина Демидова и эта медитация будет на уверенность и на преодоление препятствий. Обратите внимание, что такое маленькое сердечко, которое находится у нас в центре груди, преодолевает огромное количество препятствий для того, чтобы каждому капиллярчику, каждой клеточке достался кислород и питательные вещества. Управлять сердцем мы не можем, оно работает автономно, и даже если его вытащить из нашего тела, какое-то время оно будет продолжать работать. Это зависит от того, насколько слажены работают клеточки нашего сердца, как единый организм в одном ритме. Прислушайтесь, как стучит ваше сердце, в каком ритме оно бьется, замедленным, быстрым, когда вы волнуетесь, трепещет, когда вы радуетесь. Вот этим ритмом мы можем научиться управлять. И чем больше будет поступать кислорода и питательных веществ к нашим клеточкам, тем быстрее и активнее мы будем двигаться. Поэтому эта медитация будет не совсем как всегда. Итак, внимательно следите за экраном и за своими ощущениями в теле. Для начала давайте отправимся в наше ресурсное место. Прислушивайтесь к тому, как стучит ваше сердце. Следите за тем, насколько ровно оно начинает стучать в едином ритме. Раз, два, три. 4, 5. Представь, что ты находишься на природе. Какое время суток тебе больше нравится? Это будет ранний рассвет или закат? Это будет лес или поляна? Берег ручья или океана? Неважно. Главное чтобы тебе было приятно, тихо и уютно в этом месте. Здесь только ты, ты слышишь стук своего сердца. Оно сначала замирает, потом успокаивается и начинает стучать в привычном ритме. Ты знаешь, что тебе необходимо сделать какое-то дело, которое ты всегда откладываешь на потом, Научись управлять энергией, научись заставлять свое сердце работать так, когда клетки получают наибольшее количество кислорода и им хочется действовать. Прислушайся к своему организму. Вот ты спокоен. Ты слышишь, как щебетят птицы, как журчит ручей. Вокруг тебя все ровно и спокойно, и вот, где-то изнутри начинает подниматься волнение, что ты чувствуешь, как начинает работать твое сердце, почему это происходит с тобой, ведь вокруг нет опасности, ты один, в своем укромном месте, в ресурсном состоянии, тебе ничего не угрожает. Но под ритмы музыки твое сердце начинает учащенно биться. Что произошло? Отдай себе этому потоку и просто начинай прислушиваться к биению своему сердцу, что происходит в твоем организме, откуда появляется эта волна и что ты ощущаешь в теле, прилив сил, бодрость, уверенность в себе и желание делать. Я точно смогу это выполнить. Я точно сделаю это дело. У меня обязательно все получится. Просто так наши предки во время важных боевых сражений поднимали дух воина с помощью музыкальных инструментов – барабаны. Ты начинаешь искать оправдание к тому, что вам не придется делать. Я не хочу, но не получится. И волна неуверенности начинает выкрывать тебя, и твое сердце замирает.